Говорящая волшебная азбука. Эта книга превратит процесс обучения в увлекательную игру. Шаг за шагом, от буквы к слогу, от слога к слову, и ваш ребенок научится читать. А говорящий компьютер с дисплеем поможет правильно написать и прочитать слово. А также оценит и похвалит ученика. В книге есть четыре режима работы. Первый режим – это режим буквы. Нажимая на буквы, они будут произноситься компьютером. A, B, C, D, D, D. Следующий режим – это режим «Слоги». Следующий режим – режим «Слова». М -а -м -а. И последний режим – это режим «Экзамена».